Добрый день, дорогие! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Рады вас видеть в нашем пространстве Совета Семей. Несколько слов о Совете Семей еще раз скажу, потому что подсоединились, я думаю, новые участники. Совет Семей – это такой коллективный инструмент воздействия на пространство для реализации наших планов. Любых планов, семейных, личных, по здоровью, по благосостоянию, по отношениям и так, далее, и так далее. И в том числе этот инструмент можно использовать для решения задач рода и выходить за рамки своего, своей семьи, своего дома, это города, района, страны планеты, То есть это универсальный и очень мощный инструмент. Пожалуй, мощнее, я не знаю, э, такого инструмента, который бы так воздействовал на пространство. Почему? Потому что там соединяются мужские и женские энергии. Именно мужские и женские энергии являются двигателем творчества, двигателем жизни, и поэтому они самые-самые мощные. А, другое дело, что в нашем совете семей могут, могут участвовать также люди, которые не имеют полной семьи, например, мать и отец с детьми, или даже одинокие, но разделяющие с, тему семьи, желающие создать семью, это тоже приветствуется, потому что, участвуя в совете семей, как бы в совете семей, но будучи пока одиноким, человек заявляет о том, что он стремится к семье. И вероятность создания семьи резко увеличивается. Это мы уже проверили. Вот такой вот коллективный инструмент взаимодействия с миром мы используем сегодня в преддверии Нового года. Да, я смотрю, у нас, как всегда, большая география. И Челябинск, и Уфа, и Краснодар, и Одесса, и все, больше участников подсоединяется. Да. Так вот, сегодня мы посвящаем совет семей тем пожеланиям, тем задачам, которые мы хотели бы решить в следующем году. И это очень важно, потому что вы видите, что происходит в мире. Мало того, многие даже засомневались, а вообще эти пожелания, действенны ли? Потому что мол, мы каждый год желали, чтобы выполнялись самые лучшие, самые добрые мечты и желания, а видите, а, а проявилось то, что проявилось. Друзья мои, ни в коем случае не сомневайтесь. Любые посылы работают, они а, действительно очень мощны, важны в любом случае. И, как говорится в Библии, каждое слово огненными буквами записывается в небесах. То есть оно обязательно записывается. Но вот эта вот огненность, она зависит от того, как мы живем, как мы думаем, что у нас внутри, насколько мы выстроены. Так вот, не реализуются наши мечты и планы только в том случае, если мы еще не до конца выстроили себя. И сейчас из-за этого, из-за того, что мы не используем свои мощнейшие ресурсы, какая-то кучка людей, богатых людей, там буквально несколько, около 20 тысяч человек, они правят миром. Почему? Потому что у них власть, сила, деньги и, и, и равнодушие большого количества людей, которые не используют свои ресурсы. Так вот, мы с вами в Советах Семей приняли решение создавать наши планы, планы, которые отличаются от планов закабаления населения, превращения в цифровой концлагерь. Наши планы отличаются. И вот мы эти планы утверждаем с помощью вот этого серьезного и важного и мощного инструмента Совета Семей. И сегодня, в Новый год, мы будем закладывать именно такие образы. Образы счастливой нашей жизни. Постараемся, чтобы наши планы оказались более сильные, чем другие планы. Да, дорогие, наверное, слышали выражение такое вот к теме «почему не сбываются часто мечты и желания». Наверное, действительно никто не мечтал, чтобы проявилось то, что проявилось, и QR-коды, и пандемия, и все, от чего сейчас большинство страдает, эти ограничения. Ну вот как, почему, да, почему это проявилось, помимо вот того, о чем Анатолий Александрович рассказал, такую вот механику, что ли, процесса. Многие, наверное, слышали, что мир это и частица, и волна, это любое вещество, и частица, и волна. Вот то, что он частица, это действительно то, что есть у нас в материи. И вот для того, чтобы из этого единства, которое когда-то было, гармоничная, да, вот почему мы говорим, что мы все есть Бог, любовь, а почему-то у нас там пандемия, QR-коды, что вообще за дела, если все есть любовь, вот то, что есть все есть любовь, это волна, это вот э, суть вот этого же вещества, да, из чего все состоит, это волна, а то, что э, есть частица, вот мир превратился в частицу для того, чтобы мы познали опыт негармонии. И поэтому он превратился в частицу. И вот здесь вот это вот все началось, что началось. Но мы одновременно можем точно так же в наших силах проявляться как волна. И вот то, когда мы проявляемся как волна, как энергия, это и есть гармоничное состояние, о котором говорит Анатолий Александрович, в котором действительно мы все сильны и в котором проявляются те планы, о которых мы заявляем. Вот сейчас мы с вами на Совете Семей будем проявляться как волна, и наши посылы поэтому будут действенны. Ну и важно, мы будем, вот в завершении я дам более такую практическую часть, как свои личные мечтания закладывать именно тоже из этого гармоничного состояния, гармоничного, счастливого и радостного. И тогда все будет сбываться действительно по нашим планам, а не по, куче, по плане вот этой группы вершителей судеб, как они думают. Друзья, действительно, наши планы, наши планы основываются на нашем состоянии. Они, во-первых, и формируются нашим состоянием, потому что какое твое мировоззрение, такие планы. Как ты думаешь, так ты и живешь. Вот все что, мы, все, что мы думаем, вот это все вокруг и происходит. Вот почему Россия в таком сложном положении? Именно Россия в большей степени страдающая. Почему? А вот честно ответьте на, свой, на такой вопрос, а как вы лично думаете о России? Насколько вы любите и проявляете эту любовь к ней? Как часто вы думаете о ее красоте, о ее процветании России? Как часто, друзья мои? Я бывал в многих странах и я видел патриотизм народов, но россияне не патриоты в той степени, в которой они должны быть достойны этой России. Вот и мы получили, получили ту Россию, которую, которая у нас в умах. И вот сейчас нам нужно выстроить свое сознание, выстроить причем с самого начала, с самого прихода нас на, нас на землю, нашей души. Зачем мы пришли? Так вот, просто представьте, Заложите в свое сознание вот такое понимание, такое представление, что мы пришли жить счастливо на этой планете. Жить счастливо на планете ⁇ это первое и главное предназначение человека на Земле. Жить счастливо на этой планете. Второе, чтобы быть ярко выражены мужчины и женщины. Не унисексом, а ярко выражены мужчины и женщины. Посмотрите на свою жизнь. Часто вы задумываетесь о том, что вы пришли жить счастливо. Я думаю, нет. А ведь это главное предназначение. Оно должно быть в сознании постоянно. Тогда оно и реализуется. А часто вы вот так вот ярко хотите проявлять свои мужские и женские качества. И задумываетесь ли о них. Это тоже сказывается. И третье, вот третье предназначение, которое нужно обязательно заложить в свое сознание, тогда в твоей жизни будут происходить именно твои планы, а не чьи-то. Это с глубоким уважением, с любовью нужно относиться к каждому, встретившемуся человеку. С добром, с любовью, с уважением к каждому, встретившемуся человеку. То есть в своем окружении добиться того, чтобы не было никого, к кому ты относишься негативно. Построить эти отношения, убрать негатив, убрать обиды, убрать все это, что мешает построить добрые отношения. И тогда вокруг вас будет другая другое пространство, где ваши планы будут точно реализованы. Ну это действительно вот тоже из этого состояния единства становится понятно, что когда мы э, в отношениях допускаем напряжение, э, раздражение, какой-то негатив в отношении друг друга, то большая часть нашей энергии, которая может на, просто даже на осознание потребностей, что мы хотим, от чего нам классно, от чего нам хорошо, счастливо, на этом, бывает, не остается сил, потому что мы, в каких-то негативных отношениях с другими людьми и не осознаем, насколько это важно. То есть вот эта вот иллюзия, что другие люди отдельные, и я там вот с кем-то поссорюсь, на кого-то раздражусь, а потом пойду и создам свой прекрасный, счастливый мир, она не срабатывает, потому что, во-первых, вот эта энергия от э, негатива, да, она уже не дает этих творческих сил для творения своей жизни, для реализации мечты, там. ну даже вот хочу машину, да, вот нет у тебя уже этой творческой энергии на приобретение Тени машины потому что все там на ссоры на переживание ушло а, а во-вторых просто вот то что вот из этого единства да, что если мы кому-то в чей-то адрес что-то плохое там подумали позавидовали то э, мы собираем все равно плоды вот этой такой сиюминутной что ли кармы но это не карма это просто вот из состояния единства что то, что нам этот возвращается негатив через день, через два, через три, через неделю. И мы это вынуждены перерабатывать, то, что нам бумерангом вернулось, вместо того, чтобы строить свою гармоничную счастливую жизнь. Вот почему это третье главное да. предназначение. Огромное значение, а, точнее, у каждого человека огромный потенциал. Огромный потенциал. Вообще, а использует буквально на долю процентов. И вот как-то в одной аудитории я спрашиваю. Как вы думаете, куда уходит вот эта огромная энергия? И один человек очень мудро сказал: на трение, <смех> на трение, на трение, на конфликты, на непонимание, на обиды, на сомнения. Вот это все огромная энергия уходит туда, и на реализацию остается пшик. Вот поэтому надо, поэтому так важно э, развиваться. Вы Знаете, сегодня я предлагаю еще пригласить в наше пространство, в наш Совет Семей небеса. Сегодня, сегодня день Святого Николая. И я предлагаю пригласить его и всю Семью Света вместе с ним в наш Совет Семей, чтобы и вот единение нашего мира, физического мира и духовного мира состоялась в нашем Совете Семей и еще более усилила все то, что мы будем с вами закладывать, все, что мы будем с вами э, желать. Ну да, по сути, Деда Мороза мы приглашаем, потому что святитель да. про образ Деда Мороза. Да, и я... даже в разных странах так он этим именем и называется. А Дед Мороз – это собрать. вообще сила, это реальная сила. Я вот кто, может быть... Почитайте мою книгу, называется «Из гусеницы, а, на... а, гусеницы ба... бабочка». Да? Да. Три, «Три рождения человека» или «Из гусеницы бабочку». Так вот там я описываю свои встречи с Дедом Морозом. Это уникальная вообще энергия, уникальная мощь. И вот сегодня вот Святой Николай и в образе Деда Мороза он тоже присутствует. То есть волшебство начинается. Мы с вами вот закладываем сегодня имеем волшебные энергии, запускаем поток да. волшебства да. в новый год и на весь следующий год. Да. Да. да. Диана, я думаю, что сейчас нужно вот я хотел бы закрепить вот угу. те предназначения, можешь вот это прочитать? Только когда я в потоке, я угу. не могу даже читать. Антон Александр Александрович, да, настолько за Россию э, переживает душой, э, радеет, что вот так с этим связано, волнение, я просто спросила как раз говорю, ты же уже э, 30 лет, наверное, выступаешь, говорю, чего ты волнуешься? И вот он говорит, что это не волнение от выступления, это, а именно... Э, знаете, единение с Россией, мощь ее чувствую, ее страдания чувствую, ее... В общем, читай. Да. Итак, первое намерение, которое вот мы уже в потоке волшебства закладываем я выражаю чистое намерение на реализацию в 2022 году своих главных предназначений быть счастливым и делиться счастьем, быть полноценным мужчиной, женщиной, построить уважительные, дружеские, добрые отношения с каждым встретившимся человеком, я выражаю чистое намерение в 2022 году определить свои предназначения на данном этапе в деятельности и в организации своей жизни. То есть, кроме вот тех трех первых предназначений, мы еще и закладываем пожелание найти свое предназначение то, которое касается конкретной жизни. То, что эти главные, они как, как Красная линия определяет весь путь жизненный, а здесь уже конкретику на данном этапе это нужно э, достаточно серьезный процесс, и вот мы закладываем следующий год добиться этого. Э, кстати, мы вот все так в тему складывается, мы в январе с 3 января начинаем как раз процесс онлайн. Uh, — yeah, Многие уже знают, yeah. да? — Да, онлайн-ретрит именно на эту тему, на тему предназначения. — Ну а теперь, yeah. да, теперь я хочу uh, по традиции, когда вот на Новый год uh, обычно закладываются, я еще помню, с советского времени некоторые посылы, но они универсальные, uh, Они универсальны. Вот давайте их тоже заложим uh, в наше, наш следующий год. Ну да, но это своего рода такие стены этого дома, в котором мы будем жить. Без них все остальное имеет мало смысла. Мы в этом уже убедились, когда вот на уровне стен, да, таких масштабных событий все идет не так, то наше личное счастье, оно, конечно, трудно исполнимо. Итак, коллективный посыл. Кстати, чистое намерение... Что значит «чисто»? Это значит, во-первых, ты не выражаешь сомнений никаких внутренних, что это реализуется, а во-вторых, это то намерение, которое точно не принесет никому вреда, то есть реализуется самым гармоничным образом. Вот Вообще, тема намерений, они а, сейчас очень хорошо работают. И а, когда вот, вы лично будете, мы позже сейчас об этом скажем, говорить, намерения выражать, то просто можно действительно сделать такой посыл, чего я хочу, и потом сказать, пусть это реализуется наиболее гармоничным образом для всех. Это вот тоже и будет как раз чистка намерений. Итак... И, угу. и, э, э, друзья, мы с вами еще раз вот это говорю, каждый раз я это повторяю, Значит, мы, мы даем вам как бы стратегии, фундамент, да, лучше сказать, фундамент для того, чтобы вы в своих советах семей или в семейном совете, то есть когда одна семья собирается, вы могли взять за и что-то из того, что вам откликается, это тоже включить в свой свои посылы Потому что если вы включаете масштабные посылы В свои желания там Одно, второе, третье Конкретные желания Но у вас есть и масштабные То к вам и ресурсы приходят масштабные То есть вы не только даете миру масштабно Но и к вам возвращается масштабно Итак, мы желаем мирного неба над страной и на планете Пока еще существует опасность военных конфликтов Есть еще те, кто желает этого а мы желаем, выражаем намерение на то, чтобы было мирное небо над страной и на всей планете. Здоровье. Сейчас все мы на планете поняли высокую ценность здоровья. Пусть каждый человек и каждое существо на этой планете будет здорово и реализовано во всем масштабе своего потенциала здоровья. Свободы. Благодаря вирусу, пожалуй, все оценили важность свободы. Свободу выбора, где жить, чем заниматься, путешествовать. Желаем в новом году достатка. В богатой стране мы все должны жить достойно. Согласны? Если согласны, сердечки ждем ваши. Поддерживайте, И плюсики, поддерживайте да. Желаем соблюдения равных прав каждого человека. И государство должно защищать права всех граждан. Пусть это во всех новых сессиях Госдума будет реализовано в том числе. А также желаем благородных правителей и чиновников на всех уровнях власти. Ну, это тоже. Насмотрелись всякого, поэтому хватит. Пора уже достойной стране быть достойным правителем. Ну и вот такой э, посыл сердечный жителям одного из наших регионов, которые... Да, конкретный э, такой посыл. Да, оказались э, в вот такой ситуации. Поддержим жителей Казани, против которых проводится бесчеловечный эксперимент по принудительной эксплуатации, чтобы этот эксперимент э, показал все свои плоды, э, не э, ну, те, которые есть, что они действительно негативные. Действительно, друзья мои, ведь этот эксперимент почему проводится? Для того, чтобы, для того, чтобы потом распространить на всю Россию. Принят Казань, принят Татарстан это все. И тогда будет ссылка на то, что все принимается. И начинается по всей стране то же самое. Давайте поможем Казани выстоять в этом процессе и всему этому эксперименту заглохнуть на этом. Мы выражаем свою любовь а, в завершении, предлагаем проявить уважение и любовь к России и живущих в других странах. Просим также помочь проявить любовь к России. Она больше беде гораздо больше, чем другие страны. Но я в... сейчас поясню. Да, здесь. да, это вот я Антон Александрович, читала. поясню, почему больше беде. Во все времена, последние, я думаю, вы сами видите. Россия всегда была как-то бельмом а, глазу тех, кто хочет право, править миром. Это был и Наполеон, это был и Гитлер, это были и сегодняшние а, международные компании и прочее, которые, Америка, которые желает править миром единогласно, как говорится, а, в одиночестве. Россия всегда противилась, и поэтому ее всячески старались а, убрать с пути. Это было во все времена во все времена. И, э, э, и вот сейчас этот процесс идет полным ходом э, превращения страны, э, раз, ее э, разрушение э, разрушение ее целостности, э, разрушение личностей, э, разрушение отношений на всех, уровней, на всех уровнях. То есть, в общем-то, очень много делается для того, чтобы Россия не существовала как единое цельное государство. И потом эти большие территории можно использовать как угодно в своих интересах всем, кому не лень. Так вот, этого нельзя допустить. И нам, я считаю, нужно, вот я задал вопрос, честно скажите, как часто вы желаете любви России, как часто вы ей посылы делаете такие, насколько вы патриотичны к своей Родине. Ведь за эту Родину отдавали жизни наши деды и еще дальше наши предки. Они своей кровью защищали ее, а мы ее раздаем, раздаем внутри себя, не уважая, не любя ее, не ценя ее, и даже не задумываясь о том, что она может разрушиться, не задумываясь о ее целостности. Поэтому проявим вот любовь к России в полной, вот таким посылом. Мы выражаем свою любовь, уважение и восхищение России. Она достойна этого. Россия это я, Россия это каждый из нас. Мы желаем России единства, целостности, процветания и счастливой судьбы в прошлом, настоящем и будущем. Вы знаете, сейчас вот э, я советую, э, советую, друзья, это будет больше реальным шагом в любви к России. Посмотрите фильм. Немцы немцы сняли замечательный фильм о России. Называется «Полет над Россией». Пять серий. Посмотрите. Ведь многие не видели Россию -то дальше своего своей области, своего края. И не знают ее. Они лучше знают э, Турцию, Египет и другие страны. А Россию плохо знают. Посмотрите этот фильм. И еще. Сейчас во многих городах, по-моему, уже около 30 городов, где открылись новые интерактивные музеи истории России. Очень-очень советую посмотреть. И что там очень важно, там на входе в этот музей первая экспозиция – это Аркаим. То есть Аркаим включен в историю России. До последних времен он не был включен, как будто этой истории не было 5000 лет назад, а она, оказывается, есть, и Аркаим это реально показывает. Так вот, эта история уже намного лучше показана, чем раньше было. поэтому посмотрите, побывайте в этих музеях и выразите любовь к России. Да, когда будете смотреть, заполняйте всю любовью, благодарностью. Многие пишут, что смотрели, очень впечатлились. Да, да. Там, правда, много религиозности, но это не обращайте внимания. Это не столь важно. Важная сама суть еще одно новогоднее пожелание. Именно в новогодние и зимние дни происходит более плотное соединение нашего физического мира со всеми остальными планами бытия. Почему всегда вот время загадывать желания? Потому что мир земной и небесной соединяется. Вот это вот то, что мы частица и волна, в большей степени, как волна, мы становимся проявлены. И мы предлагаем советом семей сделать посыл и благодарности вот такому образованию, как «небесная Россия». Есть такое понятие, оно вот пришло из религии, из литературы, но вот как сейчас выяснилось, оно действительно существует. И другим мирам, которые тесно связаны с нами, потому что наш мир не единственный, для поддержания, Установление контакта с ними, световых работ, которые они ведут на благо нам, в настотворчестве да. с нами И дарение им любви, наш посыл энергии любви, потому что э, наша земная энергия любви, она очень сильна по своей силе Она очень мощная, потому что она плотные миры захватывает Поэтому наш посыл, помощь им, чтобы они тоже действовали еще более активно, еще более целеустремленно с большей отдачей, вот наш посыл. Ну это по сути, да, и открытость к сотворчеству, да. потому что, как всегда говорят, что если человек не хочет, чтобы ему помогали, да, и были с ним сотворцы, то ему никто не поможет. А вот открываясь, делаем посылы любви, мы еще больше соединяемся с высшими планами и в большей мощности творим. Мы выражаем чистое намерение на более плотные, конструктивное единение с небесами для скорейшего построения гармоничного мира. Пусть пульс человеческого сердца станет точкой опоры гармоничного мира радуга. Такое прекрасное название носит наш мир. Да, нашему миру присвоено такое название – гармоничный мир радуга. Пока мы только выходим из этой дисгармонии, но этот мир уже формируется. И вот мы делаем этот посыл, посыл именно для формирования, для создания этого гармоничного мира радуга. Точка опоры, вот, пульс человеческого сердца точкой опоры, почему эту фразу я откуда взял? Ее сказал Крайон. Крайон, может быть, вам известно, это имя, это высокий дух, который много сделал ченнелингов через Ликэрл и других ченнеллеров. По всему миру, по, сути, по да. всему миру. Mm -hmm. Он очень мощные Дает ченнелинги. Так вот. Он в одном из посланий так и сказал, что точкой опоры мироздания является пульс человеческого сердца. То есть нашего сердца, здесь бьющегося, он, это, это, он показывает жизнь, начало жизни, суть жизни. Так вот, суть человеческого пульс человеческого сердца является точкой опоры для всех миров. И вот это мы закрепляем. И следующий посыл семей касается. Ну да. Ну и еще я хочу посыл, вы, кстати, его тоже можете использовать в своих посылах для закрепления силы, мощи своего совета семьи или своей, своего семейного совета. Эти посылы тоже делайте, и они будут работать. А мы сейчас делаем общий такой посыл. Выражаем чистое намерение, чтобы семьи обрели свою силу и достоинство, и советы семей активно включились в управление страной. Да будет так. Да будет так. Так оно и есть. знаете, я бы перефразировал революционный лозунг «Вся власть» советом семей. Да. Действительно, но кто еще, кроме как э, семей, знает все нужды жизни, все то, что необходимо для жизни. Конечно же, семья, через нее проходит вся жизнь. Не случайно говорят, что она ячейка общества, то есть она отражает суть. Поэтому пусть советы семей, пусть семьи, семейные советы и советы семей определяют жизнь в этой стране. И не только. Мы мы можем стать примером и для других стран. Да, дорогие, вот завершение, как обещала, такой краткий комментарий относительно наших пожеланий, как лучше формировать, вот то, что Анатолий Александрович уже говорил, когда мы соединяем то, что у нас было в портале исполнения мечты, масштабные мечты с нашими личными, то мы действительно, вот как та самая волна, да, выступаем как часть единства, как всегда я привожу пример, та клетка единого мироздания, которую поддерживает организм мир, да, когда она выполняет свою функцию, когда она реализует свое предназначение. И вот как капля океана, признавая единство с океана, получает всю силу и его мощь. Если капля говорит, нет, я там сама по себе, океан сам по себе, то вот она и есть капля, никакой силы у нее нет. И вот как это проявить в конкретных мечтаниях, когда вы что-то мечтаете о чем-то, вот о переезде, к примеру, да, в другую страну, вот я знаю, у нас здесь есть подписчицы, зрители сейчас присутствуют, в другой город, то соотносите это с общими процессами. То есть, когда вы, вы говорите о том, что «я хочу, чтобы наша семья переехала», и благодаря этому, что, что полезного вы дадите миру, как вы еще больше реализуете свои три предназначения, вот эти три предназначения. Какие у вас еще будут возможности больше их реализовать? Вот так и заявляйте, Миру. Благодаря этому переезду я еще больше буду более счастливой, буду больше делиться счастьем с моими близкими, друзьями, коллегами. Благодаря этому переезду я еще больше проявлю свои женские качества или мужские. Благодаря этому переезду я еще больше буду гармонично взаимодействовать с другими людьми, потому что у меня будет внутреннее другое состояние. Вот на такой вот именно посыл, действительно включится в помощь вам весь мир, если это действительно желание вашей души. Я здесь как раз хочу добавить, вот, очень э, все точно. Вы знаете, в этом случае, вот, если вы с таким посылом переезжаете в другой город, в другую страну, неважно, э, эта другая сторона вас примет с радостью. То есть для вас будут создаваться, реально будут создаваться удивительные условия. Просто Фантастические, волшебные условия, это мы уже проверили не раз, вот. в частности, на семье Емельяненко. Вот. Действительно, идя туда, в другую страну, с, с такими посылами, они получили от этой страны массу подарков. И финансовых, и по жилью, там, и по работе, по всему. потому что они именно так подали себя, и страна это приняла. Это очень важно. И в другой город то же самое. Так что это все работает. Благодарим. Благодарим. Благодарим за сотворчество, дорогие. Благодарим за вашу реакцию, за вашу поддержку. Видим, что все больше к нам людей присоединяется, все больше осознанных семей. Это мы ощущаем, чувствуем, видим и очень вам за это признательны. Друзья, делитесь этой информацией. Все это в свободном доступе, вот это уже шестой совет семей, все остальные есть в ютубе, можно все посмотреть и научиться этому процессу, используйте его для своей счастливой жизни. Чем больше счастливых людей на планете, тем легче нам всем быть счастливыми, осознайте это, делитесь максимально. И э, вот что еще э, такой факт интересный. Нас в, смотрит, каждый совет смотрит более десятка тысяч э, человек, э, семей. Но оказывается, сила уже вот этих семей настолько большая, что это уже приближается к 10 миллионам как будто э, адекватно 7 миллионам, вот эта мощь, которую мы с вами заявляем. То есть наши посылы сегодняшние, я уверен, прозвуча, прозвучали именно на уровне многих миллионов. Вот э, такой э, эффект от Советов Семьи. Творите, друзья, счастья вам, постоянно растущего. Счастья. Да, и, нового, и, в, и счастливого Нового Года.